Я тебе говорю, что это не здесь. Ты чё, дурак? А ты чё? Я сгорел. У, сука. У, сука! Это была твоя роковашка. Серьезно, блядь? Ребят, у меня противная погода, за окном дождь. Надеюсь, что у вас не так. А если и так, то не переживайте. Для вас я подготовил веселенький ролик из кэсочки и ореха. Но перед тем, как мы начнем их смотреть, давайте пока что послушаем, как Никитос битбоксит. Никитос, если чё, прости, хотел ты этого или нет, но это будет здесь. Колония, Грандмастер, вам Чё взять, чё взять, чё взять, чё взять? Во-первых, нужно... А, снаряга куплена, тяжелая. Эмочка, а... гренка, зажигалочка и световушечка. Никитас еще раз сорян. А дальше у нас все как всегда. Пара приколов, немножко фейлов, забавные моментики. Я пока пойду себе заварю чай. Вам советую того же. А -то. Нету. А, а, флешка, флешка, флешка, флешка, блядь, понючай. Почему а у меня? Сговор... Флешка есть? Уже летит. Вот, красаучил. А ты кинул? Зажигать надо. Я кинул. Книгу. А, блядь! Я ее положил. Стрела по тебе попал в меня и в голову еще сразу. Беги, беги, беги. Они, они, конечно. У меня еще, блин, еще... Даже бежит. Даже бежит. Даже бежит. Даже бежит. Направо сразу, смотри, направо, направо, направо. Беги налево, смело там не конец. У меня наушники просели чуть-чуть. Заряжайся. Чуть -чуть. разряжайся. Спасибо. Лего. Даже не стреляй, Беги-беги-беги. Он там не стоит, не грызет. Беги-беги-беги. Там еще один. Блин. <смех> <смех> <смех> вот. Пожалуйста, оставьте мне такую смеху, которую он сейчас есть. Оу. Я не хочу, не хорошее, чтобы он мне попал. Я так всех. Сух. Надеюсь, Бри, я в этом вообще не участвую. О, блять, здесь! здесь блять, здрасте, здесь здесь блять. сука. А, положил, красава. Че как? Сидит, мразь. Хорош. Чисто под флешку. <coughs> Чувак, засеял. Блять! Пизда. А, дальше у нас, как всегда, битва вооружений, гонка вооружений. Нам попались азиаты и какие-то борзые мерикосы. Но все в порядке. Я даже занял первое место. Там -там -там. А! <связь> Перезарядка! Ты меня перегнал, слышишь? Успокойся. Это, конечно. Хорошо, но я хорошо азиатов. Куда полез? Я топили китайцев. Чему? Да это азиаты какие-то. Я их не различаю по написанию их иероглифов. Это китайцы, потому что типа ну не факт. Оска! Ну хотя да не факт. Согласен. А ч, кого тут режем? Да смысл? Лобнота, еб твою мать! Ты чё сам бич, блять? Сам бич! Конченые, вторченые, конченые. Бы. О, проза. По очереди. Положил что ли? Я знаю. Там Егерюмен делал камень, чтобы убивать, а я у него могу. Пес. А, тут ты что? Да пошел ты. С Каром уже сидишь? Да я у них на этом на базе сижу. Я вообще отбитый. Воу. О, бля! Сука. Суки! О нож! На нахуй! Я понимаю! Нахуй! Апекс! В апекс я не играл где-то полгода. Сначала я ждал долго долгого обновления, потом я все-таки зашел в игру с друзьями думал будет весело но что то пошло не так нихуясь ебучку только сломали нахуй. на нахуй сука 30 дал я там двоим по 25 Блять, ёбаные граната на сука почти нокнул. ну я ты Серега, чё спрятался на к это ебашу На, нахуй, но его, Вниз сюда, налево нахуй ебать. Нам все Потому что мы долго, блять, летим нахуй. А я-то что могу с этим поделать? Я никак не ускорю нас. Так я ничего не делаю. Откупоривай, блять! Мозомбики ебаные! Ебать, шлем, щит, блять, синий. Ахуеть. Ебать, синий рюкзак. Нахуй мне миротворец, блять. А нахуя мне миротворец кто мне скажет? у дома, блядь. Так, занято. О, ну пош, сука, это был мой... Ты гнида, блядь. И когда, сука? Козел, блядь. О... Блядь, еще... Я текаю, кидысь на У, сука. Сырок, текай. А, -а, а, я не могу, блядь. Я себе вколол, блядь. На Вакаина. Да хора, я им стал, сейчас сам ее полетил. сломаю, блять. Давай сюда, нахуй. Я сюда полетел. Мне, конечно, поху на самом деле. Нас все равно отпиздят. У меня. А нихуя! Бай... Меня уже пиздят, блять. Охуен. У нас уебано, я их слышу уже. А я их пищу блять, уже кулачками У сука! Я уже отпиздил, блядь. Блять меня пиздят, я понял, почему не... Ник... А в смысле, я же ему блять этот нахуй сделал? Казнь, ёбаную, я его казнил, суку. Да, пиздану ему на. Не а мы конечно сможем тебя. больше пяти минут играть? А хули ты дохнешь, блядь. А я тут при чем, блядь? Действительно, а при чем же тут я? Блять, ебанулся. Блять, да что везде ну, пиздюбанный. Ну, сука, ну, толпу пиздюлей. Меня уже пиздят, блять. Пизд, сука. Блять, ну, блять. Да, мы действительно редко, когда выживали больше пяти минут. Но я заранее, короче, друзьям сказал, что если я буду выпускающим, это будет не к добру. И вот единственный и последний раз я был выпускающим. Куда прыгать? А чё вот это вот в центре за лучик? Да это хуйня, туда лучше не прыгать. Мне кажется, туда нам и надо. Да уже поздно туда прыгать. Никогда не поздно! Нам пиздаш сейчас будет. Не будем. А что это за хуйня? А что? это? Сейчас вот и узнаем. И снова здорово, чуваки. Или с вами не здоровался, неважно. В общем, надеюсь, видос вам понравился. Рекомендую вам порекомендовать его. Да порекомендовать его друзьям, вот, Лукасик поставить, конечно же, подписаться на канал, если вы еще не подписаны, потому что я смотрел, что без подписок реально, блин, половину, наверное, смотрит. Так что вот, все, всем удачи, всем пока.